Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Продолжаю вас знакомить с активизациями, которым посвящен наш, наш новый курс, и на которые я вас приглашаю, всех приглашаю, тех, кто, кому, во-первых, интересна эта тема, и кто бы хотел попрактиковаться для улучшения своей жизненной удачи. В этом видео я расскажу об активизации фэн-шуй, которая называется «Стакан воды» и которые обращаются, когда испытывают трудности в финансовом плане и хотят заработать за счет увеличения базы клиентов и, соответственно, заказов. Это очень простая техника. Все, что нужно будет сделать, это поставить стакан воды в определенный сектор квартиры, дома или офиса и каждый день менять в нем воду в течение трех месяцев. Нельзя пропускать ни одного дня, иначе придется всю эту активизацию делать сначала. За три месяца спрос на ваши, услуги, на ваши услуги будет постепенно расти, поток клиентов увеличиваться и, соответственно, увеличиваться доходы. При желании, если вы не захотите останавливаться на достигнутых результатах, то с перерывом в месяц установку стакана можно будет повторить. Но запомните, что использовать эту активизацию можно только в восьмом периоде, то есть до 2024 года. Самая ответственная часть этой техники – рассчитать сектор в квартире, доме или офисе, куда ставить стакан. Первое. Нужно определить градус направления входной двери лопанем или просто туристическим компасом. Делаем замеры снаружи помещения – встав лицом к входной двери. Вот обратите внимание, что при разных активациях по-разному меряется э, угол, градус входной двери. Обратите на это внимание. Здесь мы меряем снаружи помещения. Итак, совмещаем магнитную стрелку на нашем компасе с севером и отмечаем градус, который смотрит точно на вас. Компас размещается приблизительно на уровне живота. Запоминаем этот градус. Вот, например, в нашем примере это 285. Находим его на шаблоне 24 горы. На всякий случай напоминаю, что этот шаблон можно скачать на нашем сайте npugacheva.com в разделе, в разделе расчеты шаблон 24 горы. Итак, в круге шаблона вы найдете 24 сектора, каждый по 15 градусов. И нужно определить, в какой из 24 секторов попал градус направления вашей двери. В нашем примере градус попал в сектор запад 3, это синий. И вот теперь по специальной таблице, в этом видео, обратите внимание, она занимает два слайда, мы можем определить сектор для установки стакана. Для Синь это сектор Свиньи. На шаблоне 24 горы, сектор Свиньи это северо-запад 3. Накладываем опять шаблон на план квартиры и находим иск, э, искомый сектор. Здесь и ставим наш активатор. Стакан с чистой, не кипяченой водой, которую нужно будет не забывать менять в течение всех трех месяцев. Если в этом месте нет подходящего предмета мебели, то есть какой-то полочки, какой-нибудь тумбочки, то стакан можно поставить на пол или, ну, это все равно должно быть как ни на можно ближе к стене такой к наружности, к наружности, а не с комнаты в комнату. Что касается времени установки активатора, то здесь нет никаких-то четких указаний, но мы же с вами знаем, что всегда хорошо начинать что-то новое, особенно связанное с деньгами, в хорошую дату. Например, можете выбрать дату на растущей луне или растущих, на каких-то растущих энергиях. Для этого мы все время просчитываем вам хорошие даты, которые вы можете посмотреть на нашем сайте или в календаре успешных дел. Единственный минус этой техники, про которую я вам рассказываю, это то, что не для всех направлений входной двери ее можно использовать то есть под запретом, если у вас входная дверь попадает на козу тигра или 3 грамма для этих вот направлений вы не можете к сожалению использовать эту активизацию стакан воды для всех остальных можно но если так случилось что ваша дверь вашего вот квартиры смотрит именно на тигра, козу или гэнь, то для вас у нас будут другие техники, не менее эффективные, которым мы вас научим на курсе по активизации, и на который мы приглашаем, естественно, этот курс всех желающих. Для этого оставляйте свои имейлы, e мы вас... Пригласим. А на сегодня это все. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки под этим видео. Напишите, насколько вам нравится активизация, пробовали ли вы ее или нет уже, какие были результаты. А если вы еще не подписаны на наш канал, справа под видео нажмите кнопку подписаться. А чтобы не пропустить новые полезные ролики, можете после подписки нажать на колокольчик мы очень стараемся для вас для вас с вами была наталья пугачева оставайтесь с нами впереди еще очень много интересного